Терабайты лет назад Отец всех админов В смертельной схватке Победил коварного колдуна Злого хакера В мире пк Наступила гармония и мир Но недавно зло вернулось Чтобы снова напомнить о себе с помощью магических вирусов и черных программ злой хакер выкрал древний амулет энергии всех стихий и разбил его. Амулет раскололся на шесть частей. Гармония и мир были разрушены. Но каждая из стихий решила самостоятельно продолжить борьбу со злом, чтобы победить, и вновь объединиться в единое целое. Битва начинается. Выбирай свою стихию и вступай в борьбу со злом.